Так, приветствую всех на этом канале. Сегодня такое видео, что я собираю от Олега. Это просто шок-видео. Непосредственно обзор, да, коробочки. Тут получается вот такой чувачок. В машине. В коробке. Да, на колесиках вот здесь он такой же вот он такой чел а тут он убирается уже то есть это показано как с этим играть еще вот так тоже можно играть с этим открывается она вот так тут вот такая штучка нарисована никогда такого не видел. это вот так надо сделать а дальше то что тянуть просто я думал они сделали какую-то такую схему чтобы не повреждать коробку вот столько. Открываем инструкцию, тут нарисовано, как это делать. Супер мешалось мелкие с большими, ну ладно, пофиг, если честно. Вообще из-за чего я взял этот набор, то есть за 500 рублей можно было что-то и другое взять, да, вы скажете. Но нет, в других наборах не было ёршиков вот таких. Я реально такой детали никогда не видел. Мне никогда не покупали лего-уборщик. Ну, я думаю, наверное, потому что мои родители хотели, чтобы я играл с космонавтами, да, то есть с роботами, с гонщиками, с... но никак не с уборщиками. Ну ладно. Время детства прошло. Теперь я уже сам выбираю, с кем мне играть. Так для начала, как обычно, предлагается собрать этого человечка. В общем, кисти у него уже приделаны. Вот ноги, голова. Вот, смотрите, такое выражение лица, а тут ничего нет. Но в новых наборах теперь два выражения лица делают, а тут почему-то одно. Более дешевый набор, очевидно. Вот его кепка. И, в общем, все. Уборщик готов. Так, а что я забыл, это включить вторую камеру для записи таймлапса. Вот наш лего-уборщик. да то его сюда поставлю. Ну, вот сюда. Лего-мусорка. Внимание. Тоже такой детали никогда не видел. Ну, Лего банан я видел уже. Кстати, что мне понравилось, то что это обычный Лего банан. Он многофункциональный. Если бы это была банановая кожура, ну понятно, что мусор. А так это просто обычный банан. Ну. Где Они изменили детали. Лего по-другому раньше ощущалось. В общем, смотрите, вот тупо я могу ему вот так дать в руку, и он его, его будет есть. А если он вот на полу будет валяться, то типа, ой, мусор, надо, ну, надо убрать в мусорку. Он такой, все, поняли? То есть многофункциональность, ладно. Вот его лопата, вот он такой. Ну, потом опять же покажу поближе. А теперь мне нужна вот такая одна деталь, и одна вот такая. Приделаем сюда. Две вот таких, одна вот такая, два красных квадратика. В принципе, я могу просто рассказывать, да, что-то будет just talk. Это сюда приделываем. Вот так получается. Раньше у меня была команда моя на YouTube. но ну, она недолго просуществовала, но это впервые такое было сделано в истории YouTube, я думаю. Написал автором каналов, создал беседу в ВКонтакте. О, тут была еще щеточка, я забыл. Щеточку им дать сюда. Короче, давайте, говорю, друг друга. И там были вообще разные каналы про технику, про лего. Короче, очень много. И они там договаривались, уже беседили потом без меня. Потом это сошло на нет постепенно. Там еще была взаимная подписка между всеми. Нужна вот такая штучка. Ее вот так. Сюда. Тут такой зазор остается. И они хотели просто взаимную подписку. Они не хотели что-то делать. Ради команды одна такая, четыре вот таких детальки, две вот таких. Это получается... Я говорю, сделайте рекламу этому типу, а он вам. А этот говорит, я не хочу свой контент портить рекламными видео. Человеческий фактор, так скажем. Вот так это приделывается, и здесь остается пустота. Видно, да? Теперь вот эта деталь большая. Сверху вот так накрывает много пустого пространства. Ладно, окей, okay, непонятно, зачем это сделано, но ладно. Колеса соединяться будут. Так вот, был один чувак в этой команде, который снимал видео про Лего. Я говорю, почему у меня больше просмотров, чем у тебя, а у тебя больше подписчиков, но при этом меньше просмотров. И он мне говорит, наверное, потому что твои видео привлекают, но люди не хотят на них оставаться. А я типа снимаю однообразный контент, это каждый день лего. И люди подписываются на лего, и они знают, что следующее видео снова про лего будет. В этом есть см смысл большой на самом деле. Потому что у меня на канале каждое видео о чем-то новом. Вот. И короче. Такая горочка тут. Короче, я решил это видео про лего снять. А что? Мне нравится, детали уже покрашены, раньше наклейки просто в наборе были и ты редко мог их ровно наклеить, будучи ребенком, а тут оно сразу сделано. Хороший вопрос, спасибо, что задали его у меня в голове. Я купил два набора лего, второй побольше, вот тут он за полторы тысячи, но я решил первое видео сделать про маленький набор, а второй про большой. Раньше я часто одно видео снимал и делил его на две части, я думал так будет больше просмотров Это вот такая крышка, и она закрывает. По сути, было, наверное, и больше просмотров. Ну, на самом деле. Но ведь не просмотры важны, а удержание Часы просмотров, вот что сейчас важно на ютубе на самом деле. Если вы просто берете на свое видео, заходите и начинаете обновлять страницу, чтобы просмотры увеличивались, вы себе только хуже делаете этим. И YouTube думает, что ваше видео выключают на первой секунде. И уже дальше его не рекомендуют никому. Так, теперь вот такая деталь. Тут вот так. Нормально, такая увесистая уже получается. Вот такую деталь я тоже никогда не видел. Видимо, уникальная. Где такую деталь еще можно использовать? Ну, в аналогичных, наверное, наборах. Типа гоночная машина. Вот я могу представить, что это ее капот. Так. И вот так. Отлично. Руль. Сюда две вот эти детали от Бионикла. Стекло. Тоже уникальное, ну вряд ли, типа, такое стекло много, где можно будет использовать, да? Да, тут сверху крыша вот так вот делается, но стоп, что? На что крыша крепится? На какую-то вообще... Интересно, есть разница, какой стороной покрышки надевать? Это вот так, ёршики готовы. Они на ощупь такие, как вот липучки на кроссовке. Сюда они подсоединяются. Типа как гвоздик вставляются. Теперь вот такие штучки. Тоже Bionicle Style. Мне на семилетие подарили огромного робота. Ну, не Bionicle, а именно робота из Лего. Я его не смог собрать, я был слишком маленький. И у меня было очень много Лего. Ну, все детали от него остались. Я из них собирал отдельно машинки там, всякие штучки. Ой, мне звонят. Вот эти детали, это запасные. И лопату можно крепить вот сюда. А крыша снимается, вы поняли, да? Типа почему она не закреплена. Чтобы можно было его садить туда легко. Вот для чего это сделано. Ну, это умно.